привет дорогие друзья вы на канале samsung просто так дорогие друзья сегодня хочу вам показать отличнейший набор приложений под названием good luck вот само приложение good luck и вот этот вот набор и еще не все некоторые просто ярлыков нет данных приложений допустим это может а в отдельности работать это может в отдельности работать и вот все эти которые вы видите они могут работать в отдельности от самого GoodLuck. Но с GoodLuck все это работает достаточно централизованно. Поэтому лучше работать с этим. Но еще одна проблемка есть. В России GoodLuck не работает официально. Поэтому, чтобы оно у вас работало, нужно кое-что сделать. А что именно? Скачать вот именно эту версию данного приложения и все вот эти вот... Модули, которые с ним ставятся. Для этого вам нужно пройти в описание видео и все скачать. Что же делает данное приложение? Давайте с вами посмотрим. Вот здесь все модули, которые есть в данном приложении. Одна категория и вторая. Первое, это сам модуль или само приложение GoodLuck. Скачать его можно потом или обновить вдруг, если появится на нем стрелочка, причем можно его для Android 12, также для Android, смотрите, 9, 10, 11, 12 скачать именно здесь. Смотрите, какой вам Android нужен, выбираете и скачиваете э, все, что здесь есть. Это только для смартфонов Samsung, естественно, Galaxy. Внизу в описании видео будет ссылочка на FOPDA, где вы можете пройти и посмотреть, с какими моделями смартфонов данное приложение работает. Поддерживает он, в принципе, много моделей. Второе, смотрим, Lockstar. Здесь делается экран блокировки, когда вы его открыли, да, вот такой, или заблокированный экран, дисплей, Display, да. И так задается время, сколько он будет работать. Даже до 10 минут. Но если только в том случае, если у вас открыты 10 минут. Вот здесь, смотрите, заходим в настроечки. Дальше дисплей. Идем далее. И тайм-аут экрана. Если у вас заданы 10 минут, то 10 минут можно будет и там задать. Все. Идем далее. Что у нас еще здесь есть? Дальше Quick Start. Здесь изменение цветов вот этих вот панелей, смотрите, как вы видите тоглов здесь шторку и вообще всего в целом можно все изменить абсолютно вплоть до значков и всего остального, короче. Я просто это не меняю, поэтому у меня этого нет. Дальше можно какие-то значки в статус-баре скрыть. Вот обратите внимание, сейчас, допустим. У меня вот, видите, значки, значок Bluetooth и разговорного динамика. Смотрим, где у нас тут Bluetooth. Вот он Bluetooth нажал. Все, Bluetooth, как видите, пропал. Можно убрать, можно что-то наоборот оставить. Далее, допустим, не хочу, чтобы звук у меня высвечивался. Или Wi-Fi, или вообще сеть мобильная. Все, что угодно могу убрать. Без проблем вообще. Клок сеттинг, да, как куда <coughs> ставить? Время. А МПМ, во-первых, можно сделать его не 12-часовым, а 24-часовым, либо наоборот. Дальше куда? Слева-справа вы его хотите поставить или посередине. В моем случае не ставится, потому что у меня посередине камера. Ну и еще несколько моментиков, которые вы узнаете сами, если захотите. Потому что если все пересказывать, это очень долго будет. Поставите и увидите. Дальше. Вот это хорошая тоже экран блокировочки и Always Display Multistar Здесь а, настраивается DEX а, может, в высоком разрешении, чтобы оно было Потом а, тайм-аут какой-то там и запускал, чтобы последнее приложение запущенное в нем Дальше режим разделения экрана а, Чтобы можно было изменять окно а, Либо всплывающего окна, либо разделение экрана, мультифокус ну и так далее, тому подобное. Все эти настройки здесь на английском вы сможете перевести, если что, на бар, да, эту вот этот вот бар можно поменять. Допустим, включили вы его и хотите что-то поменять. Вот здесь несколько из значений и вот так можно еще здесь что-то сделать, поменять. Вот кнопочка, видите, появляется, какая? Чтобы скрыть, дважды тапнули, он скрылся, еще раз появился, да? Вот такая вот вещь. Дальше здесь можно задать home screen, вообще папки какие будут, вернее сколько будет вмещаться приложение 4 на 5 и высоту 4 на 5. Дальше максимальное значение 6, 5 вмещения и так далее и тому подобное. Потом можно убрать здесь надписи всего, короче, что хотите. Вот смотрите, как показано меню приложений, короче, и здесь внешний папочек. Можно вот такую папочку тоже здесь сделать. Смотрите, я вам сейчас продемонстрирую. Отсюда выходим, и вот она папка, пожалуйста. Вы ее можете сделать как обычную папку, вот она, да, или с помощью этого приложения сделать ее как у меня. И даже убрать надпись, папки. Потом э, здесь сохраняет историю экрана, настроек вашего экрана, историю, да. Один день или один час даже может каждый час сохранять или раз в день, да. И вы потом можете даже восстановить любое значение вашего домашнего экрана, если вдруг захочется. да, Вы что-то поменяли на своем домашнем экране. Допустим вот сюда там все перемешали и потом с помощью данного приложения э, или данной функции вы сможете обратно все это дело восстановить. Вот такая хорошая вещь. Дальше у нас э, поделиться можно или вернее с кем поделиться, да, функцию эту включить. Не помню как она называется. И вот здесь создать, вот допустим смотрите последнее приложение, раз, Green. Вот так можно создать, вот так можно создать, вот так, или вообще просто, ну мне больше нравится вот таким макаром. Дальше мини можно сделать и потом даже убрать какие-то значения или наоборот задать. Вот так значит, да. Ну и много-много, дорогие друзья, здесь что еще есть, просто пересказать все не смогу. Вот изменить клавиатуру и сделать ее, допустим, вот такой, как у меня. Смотрите. Причем, видите, меняет цвет, когда вы по ней вводите. Вот такая вот клавиатурка. Это можно сделать с помощью вот этого вот значения. Здесь. Дальше. Если у вас стилус есть, да, на смартфонах Note, потом The 3, по-моему, да, потом, значит, какой, S21 Ультра и S22 Ультра. Здесь можно задать вот значение. Вот этого, вот, видите, значка. Увеличить его можно. Видите, вот такое сделать. Можно сердечко сделать. Пожалуйста. Или еще что-то, если вы хотите. Да, здесь. А можно вообще сделать кастомную, какую-то свою, вообще. Если вдруг есть такое желание, короче. Дальше у нас есть вообще изменить можно тема парк. Крутое приложение меняет абсолютно все здесь видите и клавиатурка и панель и иконки и значение а, панели а, вот этой вот панельки уведомления ой вернее панели звука да вот ее можно здесь поменять как вы хотите тоже здесь же вот здесь же пожалуйста вы ни разу ее не меняли теперь можете задать разный цвет дать и всего остального вообще Крутая тема, если хотите вот сделать. Теперь смотрите, я это значение сейчас заведу для вас специально, чтобы показать. Так, где оно у нас? С этой стороны. Когда задали разные значения, вот допустим цвет захотите красный, окей, вот такая она будет полностью красная. Дальше значение, допустим, следующее. Зеленый пусть будет, да, вот такой или какой он там. Вот такие вот области будут здесь. Поехали дальше. Пусть будет желтенький, вот такой, да. Здесь у нас будет что-то проявляться, показываться. И вот тут это все можно поменять. Допустим, хочу по-другому сделать. Выбрал другой цвет и задал другое вообще значение. Теперь нажал скачать. Здесь ставлю циферку АС. Ну, так просто любую вообще. Теперь она у меня прогружается и сейчас она у меня установится. То же самое можно будет сделать в отдельном приложении, я вам это покажу. Сейчас. Так, все, выбираем. Готово. Сейчас она у нас до этого сделалась, теперь появится. Хоп. Вот она, вот она у нас, вот такая вот панелька. Ну, сильно яркая, конечно. Лучше такую не делать, Эх, лучше убрать и просто сделать, как было. У меня с цветами плохо. Все, здесь еще есть у нас вот такие вот штучки, видите, сбоку я сейчас стяну. Они причем могут вот так срабатывать. Ну, допустим, сейчас я вам покажу. Вот так, так. Значения разные можно сделать. Посмотрите, короче, ширина этих касаний и специнтенсивность вибрации можно задать тоже, допустим, если есть такое желание. Выходим, и вот здесь, вот именно вот здесь можно настроить панель громкости, на ваше усмотрение настраиваемое делаете. И, пожалуйста, поехали одну, допустим, переместить ее можно, слева право ее сделать, если вы хотите плавающую кнопку можно добавить. А лучше ее убрать. Развернутую панель. Все, поехали. Развернутую панель сделали. Здесь даже Bluetooth можно ремонт сделать. Ну и естественно все поменять. Не надо вот так уж сильно ярко чересчур делать. и Некрасиво смотрится на самом деле. Все. Управление клавишами громкости и всего остального короче. Прокачать можете свой смартфон. Galaxy вообще сделать его крутым. Вот такой вот